Привет, друзья! Это канал Дневник предпринимателя и рубрика строительства. В этом выпуске мы поговорим о строящемся доме и об экотехнологиях, которые будут в нем применены. Также я вам расскажу о завершенных и предстоящих этапах строительства. Экодом – это первое строение в комплексе жилых домов, включающие в себя такие системы, как Система сбора дождевой воды, альтернативные источники энергии. Главной задачей проекта является уменьшение загрязнения окружающей среды с сохранением комфортности проживания жильцов. Теперь я подробнее расскажу о системе гибридного электроснабжения. Вот на таких вот выпусках будет смонтирована ферма, на которой в дальнейшем будут установлены панели статической системы. На возвышенности будет установлена динамическая фотоэлектрическая система подсолнуха. Эти две системы будут преобразовывать энергию солнечных лучей в электрическую и передавать потребителям. Само электропитание дома устроено таким образом, что инвертор автоматически переключает между фотоэлектрической солнечной системой и городской сетью. Это позволит нам обеспечивать дом электропитанием непрерывно 24 часа в сутки. Также в доме реализована система использования и сбора дождевой воды. Что нам позволяет эта система? Мы произвели теоретические расчеты, и эти расчеты показали, что мы сможем экономить до 50% питьевой воды благодаря этой системе. Я сейчас вам продемонстрирую принцип работы. Во время дождя по водостокам вода стекает и набирается в резервуары. Далее через насосы, фильтра грубой и тонкой очистки Техническая вода, уже очищенная, подается в дом. У жителей будет два варианта. Либо использовать городскую воду, либо дождевую очищенную воду. Дождевую воду мы можем использовать для технических нужд, смыва туалета и так далее. А воду из городской сети мы можем использовать для гигиены и готовки пищи. По системе сбора дождевой воды выполнены следующие этапы. Покрытие кровли гидроизоляцией, смонтированные водосоки в полых колоннах, сделана полностью разводка внутренних инженерных коммуникаций и остался завершающий этап работ. Установка резервуаров для хранения дождевой воды, подключение насосов и фильтров тонкой и грубой очистки. Часть основных работ по монтажу гибридной системы электроснабжения подходит к завершению. В частности, по проекту подсолнух, который входит в состав фотоэлектрической системы, сделанные металлоконструкции цветка и стебля, размещены панели и проверены механизмы вращения в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной. В самом доме выполнена проводка, а на кровле сделаны выпуска для дальнейшего монтажа фермы и крепления солнечных панелей. На сегодня это все. Если вам понравился выпуск, пишите комментарии под видео. С вами был Дневник предпринимателя. Всем до новых встреч!